等等。 ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать фарминг-симулятор 22 и знакомить тебя с самыми актуальными фишечками, нюансами и моментами в этой игре. Ну и в сегодняшнем выпуске речь пойдет о средних тракторах, ну или же о медиум-классе тракторов. Продемонстрирую, как будет выглядеть новая техника и какие у нее будут параметры. И об этом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, поставь, пожалуйста, авансиком лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои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 я продемонстрировал те трактора, которые будут доступны после релиза фарминг-симулятора 22 -го. А именно, 22 ноября текущего года, друзья, ждать осталось совершенно мало. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу представленных средних тракторов? Какие тебе больше понравились, а какие не понравились? На каких ты привык кататься ранее? Может быть, какие-то ты уже увидел, которые были ранее? Пиши, и, братишка, Скреш тебе обязательно ответит, ведь у него есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Ну что ж, надеюсь, для тебя была информация полезна. Продолжай, игрок в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение, конечно же, следует!